Здорово. Ну... КАК ТЫ Сегодня мы попробуем с тобой скрафтить рюкзак 101 раз, а точнее улучшить одну из своих сумок до последнего 10 уровня и разблокировать наконец-таки все свои доступные 72 слота. После новогоднего обновления у меня в инвентаре заблокировалось довольно много предметов за неимением такого продвинутого рюкзака, и сегодня я попробую наконец-таки их все разблочить. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике среди всех серверов барвихи РП ты видишь на своем экране но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи короче говоря у нас с тобой есть все необходимые предметы для крафта а именно один нож он нужен только в единственном экземпляре он у нас не исчерпывается не тратится никуда не пропадает ну и довольно большое количество таких ресурсов как чертежи для крафта и ткань данные ресурсы кстати неплохо так фармятся на заводе ну а также ты можешь приобрести эти ресурсы по рыночной цене на торговле центре на любом сервере барвихи рп обязательно кстати напиши мне в комментарии сколько сейчас средняя цена на ткань и чертежи для крафта рюкзака на твоем конкретно сервере ну а также нам с тобой понадобится какой-нибудь чердак причем не обязательно чтобы этот чердак принадлежал именно тебе Ты можешь забежать абсолютно на любой чужой чердак пусть он будет друга товарища знакомого или абсолютно любого рандомного игрока неважно улучшать рюкзак и крафтить абсолютно любые предметы. ты можешь на любом Чердаке. Также, насколько я знаю, сейчас можно улучшить абсолютно любой рюкзак или сумку и в дальнейшем использовать ее. Неважно, квестовый этот рюкзак или приобрел ты его в магазине аксессуара, в принципе, любой понравившийся тебе рюкзак или сумку ты всегда можешь прокачать до 10 уровня и гонять с ним сколько захочешь, а потом поменять его также на любой другой. Каждую сумку или рюкзак я, конечно же, лично не проверял в плане улучшения, поэтому утверждать не могу. Но сегодня мы с тобой попробуем улучшить конкретно сумку Луив. Который которая нам давалось уже давненько за прохождение квестов на 10 уровне. Также квестовый пакет, который мы получали с тобой за прохождение новогодних тематических квестов, а также он падает с новых кейсов. Мы с тобой уже пробовали улучшить, и буквально с одной попытки тогда мы с тобой сразу его улучшили до первого уровня. Больше я его не пытался улучшать. Сегодня мы с тобой попробуем прокачать уже совершенно другую сумку с нулевого до 10 уровня. Итак, у нас с тобой есть чердак, у нас с тобой есть нож, у нас с тобой ткань и чертежи на 101 одну попытку улучшения данной сумки. С первой же попытки нам пишет то, что нам не удалось скрафтить рюкзак. Насколько я понимаю, данное меню новой системы улучшения рюкзаков проработано до сих пор не до конца. Здесь у нас с тобой не убывают ресурсы, и даже если у нас реально получается улучшить рюкзак, то нам почему-то этого не пишет. Поэтому нам постоянно с тобой периодически приходится выходить из меню крафта, проверять чат, проверять свой инвентарь, какого у нас по-прежнему уровня сумка и сколько у нас конкретно осталось ресурсов. Надеюсь, данную тему в будущем разработчики поправят. И сделав буквально 20 попыток на крафт этой сумки, мне не удалось реально ни разу ее улучшить. Это, честно говоря, сразу меня пустило в какие-то сомнения, можно ли вообще улучшать какие-то другие сумки. Помимо той квестовой, которую у нас получилось улучшить тогда же с первой попытки. Я решил снова попытаться улучшить данный пакет до следующего второго уровня. И потратив еще 10 попыток, мне также не удалось скрафтить данный рюкзак, точнее улучшить его уже до следующего второго уровня. У нас с тобой указано, что шанс крафта рюкзака 10%. По идее, из 100 попыток с шансом в 10%, мы как раз-таки должны улучшить одну какую-то сумку 10 раз. Как раз-таки до 10 последнего уровня. Но так как у нас уже с 30 попыток ничего не получилось, ни с одной из этих сумок, я, честно говоря, начинаю сомневаться в этом шансе. Такое чувство, что там явно далеко не 10%. Сделав еще иное количество таких попыток, не то таки удалось улучшить свою сумку луи Как я и говорил нам в основном меню крафта этого не показало но у нас в чате появились сообщения что мы улучшили свою сумку что у нас появилось плюс два дополнительных слот и причем получилось у нас сделать это целых два раза улучшили мы сразу такую сумку до второго уровня а это значит что данная система все-таки работает абсолютно правда с любой сумкой и есть смысл пытаться улучшать ее дальше а мне показалось что нам наконец-таки начало вести и я все-таки смогу прокачать эту сумку до 10 уровня куда бедно мне везло в крафте данной сумки использовав уже больше половины ресурсов я смог улучшить ее только лишь до 3 уровня и мне уже ничего не оставалось как топить до конца тратя абсолютно все ресурсы конкретно на эту сумку с горем пополам я выбил четвертый уровень у меня оставалось уже совсем мало ресурсов буквально на 20 последних попыток крафта рюкзака не буду томить я истратил абсолютно все ресурсы конечному в итоге, сделав 101 попытку на улучшение двух сумм, 10 попыток я потратил на новогодние пакеты, получается оставшиеся 91 попытку я истратил на сумку Луи Витон, которая у меня была изначально нулевого уровня. За 91 попытку я смог улучшить данную сумку до пятого уровня. Как я тебе и сказал, не совсем не верится в то, что шанс успеха крафта данного рюкзака именно 10%, процентов. больше это похоже на 5%. Но опять же, вот не могу так как это абсолютно рандом возможно мне так не повезло возможно кому-то повезет гораздо больше или уже повезло и кто-то смог улучшить рюкзак с нулевого до последнего десятого уровня буквально за 50 попыток а что конечно мне слабо верится обязательно напиши мне в комментарии пробовал ли ты уже улучшать сумки и рюкзаки сколько попыток ты истратил и насколько повезло тебе я с удовольствием почитаю и вообще прикину нынешнюю статистику улучшения крафта этих рюкзаков также мне крайне интересно средние цены на каждом сервере на эти ресурсы и на уже улучшенные рюкзаки продают ли их вообще и если да то за сколько ну а я думаю нам с тобой конечно же нужно топить дальше и попытаться все таки скрафтить данную сумку улучшить ее до последнего десятого уровня потому что я так и не разблокировал все свои залоченные предметы на данный момент эта сумка у меня 5 уровня и я имею всего 58 свободных доступных слотов и 72 возможных которые мы быстрее с тобой имели с сумкой 10 уровня, если тебе эта тема будет интересна, если ты проявишь хороший актив под данным видео, то я потрачу еще больше количество ресурсов на крафт улучшения улучшение этих рюкзаков и сумок, мы с тобой обязательно дойдем до конца и улучшим как минимум одну сумку до последнего 10 уровня, посмотрим сколько нам с тобой понадобится всего ресурсов на крафт улучшения всех 10 уровней какой-либо сумки, ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо. Спасибо тебе, что ты заглянул. Пока.